всем привет вы на канале "Как заработать в интернете в этом видео я вам покажу как можно зарабатывать криптовалюту на пассиве практически ничего не делая и ничем не рискуя на бирже Binance. здесь вот есть такая штука бинанс типа как майнинг вот если у вас на бинансе много разных криптовалют есть всем советую зайти сюда вот в стейкинг иными словами она называется и поставить под проценты сейчас я вам покажу как это сделать таким образом мы ничем не рискуем у нас есть деньги на балансе мы их просто приумножаем то же самое что вы пойдете в реальной жизни в банк положите а это можно сделать на бирже Binance. Биржа Binance это мировая биржа и она находится на первом месте Итак, смотрим. Вот, например, у меня есть BTTC, c Вот данная криптовалюта у меня есть. Bitcoin Torrent. Нажимаем вот начать стейкинг. Здесь 29% годовых. И здесь я могу заморозить свои монетки на 120 дней. Нажимаем вот начать стейкинг. Выбираем вот здесь 120 дней. Нажимаю максимум. Вот у меня количество. Здесь можно доступная квота. Вот это вот количество. Здесь ставим галочку. И через 120 дней моя вот эта сумма, она вернется и плюс процента. Нажимаю подтвердить. Таким образом я здесь приумножаю свою криптовалюту. Также здесь есть очень много других криптовалют. Давайте еще найдем шибу. Есть у меня еще немного шиба коин. Вот, например, БСВ, у кого вот есть на Бенэнсе, под 53% можно положить и приумножить свои активы. Вот шиба коин, да? Под 12%. Нажимаю добавить активы. Нажимаю здесь максимум. Галочки ставим и подтверждаем. И через определенные 120 через дней мои монеты разморозятся. То же самое можно сделать с TRX. -ом. Сейчас найду. TRX, вот фиксированный стейкинг от 12-38%. Нажимаю начать стейкинг. Вот 120 дней. Здесь вводим, к примеру, сумму, которую вы хотите. Минимальная это 0.1 TRX Ставим галочку И вот мы, мы поставим Стейкинг 100 TRX И через 120 дней Наша сумма увеличится Нажимаем подтвердить Вот так друзья легко и просто э, Зарабатывать Криптовалюту с помощью Стейкинга Вот у меня там лайткоин Какая-то сумма есть Вот минимальная сумма 0.01 лайткоин ставим вот на 120 дней я прочитал с условиями и нажимаем подтвердить и наши деньги наши монетки они будут приумножаться без вашего участия один раз дошли там 5-10 минут поставили монеты в стейкинг и забыли на определенное количество времени на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии всем желаю хорошего дня и всем пока